Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала, с вами заново я, Серый Кролик Но сегодня необычно у нас обстановка, как вы видите, мы находимся не дома, мы находимся не в крольчатнике, а находимся на дополнительном заработке, то есть сезон клюквы открыт Друзья, как вы все знаете, я из года вот год езжу дополнительно на заработки, то есть в Клюкву. У нашем районе, слава богу, есть такая возможность. Не нужно ехать куда-то далеко, в Москву или там еще куда-то в Польшу. Можно здесь же в радиусе 50 километров что-то дополнительно за себе заработать. Все зависит от рук, от ног и в первую очередь от желания. Ну и конечно, чтобы здоровье было как коня. Потому что вот сегодня... По своему телефону думаю включу какое количество я пройду по болоту выскочила 12 тысяч шагов ну если считать там плюс минус ну 12 тысяч за 4 часа я считаю что это уже очень много друзья болото у нас к сожалению зарастает вы можете сами обратить внимание травы у нас огромное количество различных палок валежник и все остальное ну мы не об этом сегодня Сегодня у меня два комбайна, как вы видели, вот этот уже комбайн в прошлом году на обзоре, ему уже лет 15 И вот новенький, новенький, есть только выражение, старый друг, лучше новых, как там? Дух. Двух, трех ну, не важно. А, друзья, сегодня у нас снова еще оператор. Сегодня со мной уже не жинка, а сестра. Так что сестра, первый, привет. Что ты всем привет. О, всем привет. А, так что, если качество видео будет что-то не то, сразу пишите сеструху на мыло. Друзья, этим я поработал, и этим я уже тоже поработал, прежде чем вам что-то показывать. М -м -м. Мое мнение, конечно, будет неизменно. Все-таки старый друг. Сестра сказала, старый двух... друг твой очень тяжелый. Потому что он самодельный, сделано бояково Но принцип работы у них практически одинаковый Если можно, ну можете посмотреть Один большой минус, что здесь в дугах расстояние больше А здесь маленькое Поэтому он лезет в мох, а этот не лезет Друзья, ну сейчас мы посмотрим, как они все-таки берут Как растет у нас ягода на Кличевщине И какое количество ягод я за 4 часа набрал Вперед! Друзья, ну сейчас вот, вот количество ягод мы сразу же можем посмотреть И ягоды в этом сезоне, к сожалению, не очень много И она мелковатая Почему в перчатках? Друзья, утром еще у нас холодно Пальцы у нас будут замерзать А после обеда у нас солнышко И вот есть такая вот трава здесь, тоненькая Вы, может, слышали бумажный порез на пальцах? Вроде у мелочь, но так неприятно также вот этой травы, все пальцы потом будут <как>, деформированы, то есть травмированы Чтобы этого не происходило, работаем в перчатках и, и вам, друзья, тоже советую Ну, показываем, как работает старый комбайн Это медленно А сейчас приподними камеру, покажу быстро, как я работаю Ягода у нас здесь она не высыпается, здесь ягоды нету Ну а сейчас, друзья, покажем мы, как вот этот комбайн работает Пойдем со мной дальше Ну вот, это уже купленный комбайн, который якобы производственный Он легче, конечно, легче в раза два-три Даже не чувствуется в руке, блин, даже непривычно Привык, что, блин, полкилограмма весит Ну, берет так неплохо, ядка тоже вот здесь вот она не выпадает за счет того, что здесь заслонка, как вы видите, друзья. Оп. Ага, посмотрите косяк, друзья. Если ядка попадает туда внутрь и шишка не прикрыется, ядка будет выпадать. Косяк производственный в том комбайне. Вот это, вот это. Такого нету. Сейчас соберем. Комбайн удобно для того, чтобы собирать всю яду, которая просыпается вот она и вот засолнышко вот видите так друзья что по поводу комбайнов еще честно показывать вам не буду работает ее все-таки 4 часа да и времени не такое большое количество чтобы ну, показать если кому-то будет интересно я отдельно завтра еще поеду тоже в яды отдельно сниму как именно работаю комбайн ну а сейчас, друзья, пройдемте мы посмотрим, какое количество. Все-таки сейчас соберем ягоды. Для вас будет одна секунда, для меня еще 4 часа вперед. Ну вот, друзья, у нас два мешка. Первый мешок это мой половина. Ну, может чуть-чуть больше. И второй это сестра набрала. Подойдемте ближе, посмотрите. Вот такая у нас ягода. Я одни сказал, что она еще уже зеленая. Между прочим, открытие сезона было 6 дней назад. То есть сегодня уже шестой день сбора ягод. Ягоды не очень большое количество, потому что за такой промежуток времени я в прошлом году набирал целый мешок. Никто не верит, заходите на канал, все увидите. Ну, эта сестра вот набирала. Мы сейчас пересыпем ее немножко. Мадокващ. Нельзя. Вот такая ягода. Некоторые люди называют это белорусское богатие, красное золото Ну не сказать, что это золото, потому что она не ценится эта ягода Ну может ягода и ценится, но труд наш не ценится Стоимость этой ягоды 3,5 белорусских рубля за 1 килограмм. Может цена и поднимется с купщиков? Посмотрим Ну мы ягоду не будем сдавать эту Мы везем ее домой для того, чтобы... Она же хранится очень легко Похороним месяцок-другой А потом можно уже будет и на, на, на рынок завести Друзья, всем огромное спасибо за просмотр данного ролика Если кому-то что-то интересно, задавайте, пишите Всегда отвечу по теме данного ролика Подписывайтесь на канал Делитесь в социальных сетях данным роликом Всем счастливо, счастья, здоровья и благополучия Всем пока